Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я подготовила для вас доклад по одной из актуальных тем среди онкологических заболеваний кожи – это меланома. Меланома – это онкологическое заболевание кожи, злокачественное, очень агрессивное. И на данный момент... По, всемирно, по данным Всемирной организации здравоохранения, занимает порядка 50% от общего количества онкологических заболеваний всех. С каждым годом проблема меланомы ухудшается и количество больных возрастает. Исследователи считают, что к 2025 году возрастет количество таких пациентов до 25%. Меланома – это злокачественная опухоль кожи, возникающая из меланоцитов, клетки, темно, содержащие темный пигмент. Значит, ой, простите. Меланома – агрессивная форма рака, которая не щадит людей и не зависит ни от места их проживания, ни от возраста, ни от пола. Хотя по другим... Данным по статистике Заметила, что все-таки среди женщин Процентов на 10 Заболеваемость выше Я думаю, это связано с тем, что женщины Больше привержены к тому, чтобы Загорать Любители принимать солнечные ванны И посещать солярий Чтобы иметь Красивый загар Так мы плавно переходим К причинам возникновения Меланомы в первую очередь, конечно, это ультрафиолетовое облучение. Солнце агрессивное, солярии, как я уже говорила. Вторая причина – наличие пигментных невусов, растущих родинок, травмы этих невусов и также наследственные факторы. Как распознать меланому от... Ой, простите. Принято пользоваться для... Для ранней диагностики принято пользоваться международным правилом АБЦДЕ. А это симметрия образования на следующем файле более удобно смотреть показательно. А это симметрия образования злокачественные образования имеют несимметричные края. Б так. А, извините. А это правильные формы, злокачественные неправильные формы образования. Б это края, оценка краев. У родинки, как правило, они ровные, и у злокачественных не, нечетко очерченные имеют изрезанность. Следующая оценка С. Это цвет. Родинка имеет обычно ровно, равномерный цвет. Злокачественная может быть от слабо выраженных розовых, коричневых оттенков до черных и даже иметь в себе вкрапление синего и фиолетового цвета, либо несколько видов цветов. Следующая оценка D, диаметр. Если образование больше 6 мм, это уже повод задумываться о том, чтобы посетить специалиста. Е – это динамические изменения образования. Родинка злокачественная имеет свойство расти в горизонтальной плоскости, либо вертикальной. Какие встречаются формы злокачественных образований? Поверхностно распространяющиеся меланома встречается в 70% злокачественных форм меланомы. Распространяется поверхностно и, как правило, не очень глубоко. Узловая меланома имеет небольшую форму в виде узла и растет вверх. Меланома по типу злокачественного винтига. Чаще встречается у пожилых людей и стариков. На первый взгляд может выглядеть для родственников и для самого пациента просто как пигментное пятно. На самом деле здесь есть повод задуматься и показаться специалисту. Акральная меланома, подногтевая форма, может локализоваться как на руках, так и ногах, а также со стороны ладоней или подошвы. Встречается реже, 10-15 случаев. Меланома слизистых. Не часто встречается, может располагаться как на языке, в полости рта, а также и на слизистых кишечника и бронхов. И если рассматривать такие случаи, когда локализация меланомы как раз на бронхах или слизистой кишечника, то в данном случае сложнее ее диагностировать, и злокачественные последствия этой опухоли имеют место быть. Увиальная меланома. Неблагоприятный прогноз. Лавиальная меланома имеет неблагоприятный прогноз, относится к меланоме слизистых. Существует э, два метода определения стадии меланомы. Клинический – это осмотр специалиста и взятие биопсии. Второй метод – гистологический, основывается на микроскопическом методе исследования тканей. Как правило, гистологический метод исследования показывает более высокую степень меланомы, поскольку имеет более глубокий анализ. Клинический метод представлен у меня в виде дерматоскопии. Существует пять стадий меланомы. Первая стадия. Меланома располагается на поверхности кожи достаточно неглубоко. Поэтому проводится хирургическое вмешательство больных, и часть меланомы и часть здоровой ткани. Как правило, после этой стадии, после хирургического вмешательства, химиотерапия может не проводиться. Вторая стадия, когда меланома проникает уже до жировой клетчатки, имеет глубину более 4 сантиметров. Хирургическое лечение подразумевает то, что удаляется и меланома, и подкожно-жировая часть, и часть здоровой ткани. После оперативного вмешательства назначается химиотерапия. Третья стадия меланомы – это уже... Та стадия, когда распространяется опухоль на окружающие участки, закачественные клетки могут обнаруживаться в лимфоузлах. После иссечения данного, данной стадии, опухоли на данной стадии назначается и лучевая терапия, и химиотерапия, либо в комплексе. На четвертой стадии болезни дочерние клетки метастазов могут обнаруживаться в разных частях организма. На этой стадии проводят удаление опухоли и всех образований, доставляющих боли и дискомфорт, а также проводится и облучение, и химиотерапия, и применяется также таргетная терапия. При невозможности извлечь вторичные опухоли применяют... Безоперационные методы. Например, при метастазах в головном мозге используют кибернож. При метастазах в печени используют радиочастотную абляцию. На пятой стадии выбор терапии и оперативного вмешательства зависит от состояния больного, его особенностей и вида опухоли. Профилактика. Каждый год, не только в России, но и во всем мире, проводится день профилактики меланомы. В этот день практически все клиники, которые имеют отношение к онкологии, в том числе и амбулаторные службы, проводят беседы, бесплатные консультации, если это частные медицинские центры, для того, чтобы информировать как, больше, как можно больше населения об этом недуге. И немножко хотелось бы затронуть тему меланомы у детей. Меланомы у детей, принято считать, что, конечно, это, боли, это заболевание чаще встречается у взрослых, но также оно встречается и у детей. К сожалению, при возникновении меланомы у детей, она имеет более злокачественный ход, но своевременно обнаруженная, диагностированная, конечно, исход более благоприятный. И возможно, что рецидивов у ребенка не будет вообще. Меры профилактики как у взрослых, так и у детей одинаковые. Это защита от воздействия ультрафиолетовых лучей. Использование средств для защиты кожи с фактором защиты от 30 и выше процентов. Носить одежду, чтобы закрыть открытые участки тела. И, естественно, само... осмотр, самостоятельный осмотр кожных покровов. Очень подвержены этому недугу люди со светлой кожей, рыжие, так называемый нордический фенотип. В принципе, у меня по докладу все, И хотелось бы немножко отступить и... Сказать о роли медсестры, касаясь меланомы. Медсестра, конечно, важно это уход за пациентами в послеоперационный период, те, кто подвергся лечению меланомы, но также медсестра это информационный источник. И совершенно не обязательно работать в онкологическом отделении, чтобы информировать людей об этом недуге. Мы можем рассказать об этом как своим близким и друзьям, так и пациентам на своем отделении, где бы мы ни работали. На этом у меня все. Спасибо за внимание.